Запись. Да, включил да. запись. Давайте. Эээ. Звони мне. Ой, У -у -у -у. там кого-то Ну, жопу. Я здесь сижу. Я в домике, пошли В домике, в домике безопасно. Нижний, я уже минут сижу в домике, меня еще не убили. Прогресс, Значит, Чувак лёг чувак. Ч ты нервничаешь? Полежи. Полежи. Тма, пыляш. Слушай. Релакс. О, подбираем. Идем мы подбираем. Ок. О, я сейчас просто я так, надо... тема, ходи за мной и тупо стреляй по всем, что движется. Кроме тебя. тебя. Зенот, пошли, Так -то... мне тоже можно иногда для профилактики. Придираешься, да, да, да. Придир, придираюсь К русской игре, тем. Ну извини, в России вроде умеют делать. Ну, все, отброси. все. Спасибо Спасибо за полную нормальную озвучку и голосами даже. Да, ну, тогда. Но игра по-прежнему все же не Вот я стою внутри стражники. Я, я уже прошел. Давай, города. Раз ты здесь, значит станешь сражаться храбро. Приступим. Я разукрашен в Именем четырех богов и прочее в таком душе и пятое, десятое, посвящаю тебя в защитники сна Аргуса. Постань же, сердце выкровно. Да, он, да, он не прочитал. Да-да-да-да-да. Аргус принял тебя! не пятая. Пятая. <смех> <Передовой рубль. смех> У меня при, у нас премиум. А нет. Ты. Портал. Да, я я прошел за Принимай меня, порталищи. Неплохо. Угу. Довольно таки неплохо, неплохо. <смех> <Погнали>. <смех> Справа дрова друга. А и тут все на центре. <смех> Джаган, фото. Нет, блять, я ультую. О боже, какая шутка. Он шотный, убейте его. Сейчас, сейчас, сейчас, Я его не бей. Всем откачиваем, найс. Играем, играем, играем. Он тут ультанул слил, да. Тма, у тебя есть косаго? Я за тму. Чему у нас? Артём у нас элита. Не он играет, он покупает только инди игры. А вы двое он не играет? Нет. А ты где? Я на крыше. Вентикул антиконфликт? Нет. Отлично. Какого х**а ты сказал, что вентиль никто не контрит? Да с... ох**ал? Ошибся. Б**ть ошибся. Со всеми бывает. Просто есть. Слева, слева, слева. Первый есть, да? Да. Ну, неси, Тёма, неси быстрее. Беги, беги, просто беги. Беги, Тёма, беги. Он сзади, он сзади, он сзади, он сзади. Б**ди, я патронов больше. О, мой б**д. О мой гад. У него одна хип была! Моя? Жопа! Горит! Ага! Вс, уйдет! Найс! Парика убейте, плиз! Найс! Есть! Где, где, где? Фуль ты его видишь, нихуя ты не видишь. Ганачка шотная была, же она же была шотная! Так, ну ч, ещ за маски? У сути госчерна. А, блядь. Да господи, горошок. Ч-то я сыпку убил. еще. Да, я... Один, блядь. короче, апартамент и два шорта. Да, Найс, еще апартамент. Да ладно, хэд! 90 хп, 1 10 осталось, 10 осталось у него. Эй. О, хорошо. Эй! Да. Внезапно так Эйс. Пошли, раскинем, слышал. он вот там он Нихуя себе. Вот тут, по-любому. Я вот там раньше видел, да. От души. Второй айс уже. Это опять есть что ли? Да, это да. опять есть. Ага. Шоп я так живу. Авик, авик выйду. Второй айс уже. Нихуя, Нихуя себе. Сука. Вот, пистолеты, макаби. Блин! Это... Бет! Меня просто убили. Ну <связывая> <связывая> как еще могут убить? Как... Ну я вышел <связывая> и меня убили. Да, как включить фонарь? G. Брат. Почему я его не включил? У меня же есть фонарь. G есть, брат, брат G есть. Да, начало... Вот, вот он ты. Вот, я зашел. Где ты? Кто ты? Включай-то голосов... голосовая связь серьезно где да вот он я прыгаю и ники у них вообще а как эту связь еще 7 минут меня уже весь тот играть да уже на радаре было видно кстати не топай посмотри есть два стула на одном пусто, а на другом тоже пусто. На одном, не успел захпить. Что за хуйня? Паша, играй с Савиком. Мы в тебя верим. Блять, ну ладно. Пошли разкинем, пацаны. Давай. Никит. А, нет. тут. Зачем уже какой-то... Все два и рот пошел. Не, вообще не раз. А, на, на, не раз. Окей, стоят. Ультую. Не, вообще не. На мне ультовать? Я есть кого, я нашел. Хорош. Ну и что? Куда не успели на сотку это. Все, стоять. Ну прибежал, прибежал барик. Он не собаку, он гнул. Вот, все, стои. Собаке... Собаке... Четверо было. Скорее! К воду. Эээ, а, а, меня Макова притащил. Щит, чи чип. Нет! Кинесу фокус, кинесу, Джи-джи! Потно просто. Потная карточка, чист. С прицелом, с фонариком макарич с фонариком. с фонариком. <смех> Пошли, Пашка, давай с пистолетов всех решать будем. У тебя есть макарич с фонариком? <смех> да. Вот тебе глаза. Ой, не сбий начальник. <смех> Видишь, его мама спел Я выключил. Пашка, Пашка, Пашка, Пашка. Сходи на кунь-точку, -то мне надо в это воскреситься. Мне тоже. <смех> Берсерк самая мощная сила атака в игре была Тебе здорово, Ты нажал кнопочку? Нет. А. Я ч, Знаешь, нас нас покусят, ему Андроксус! Я пойду сниму. Давай. Ай, ты ч, блять, орешь, сука, как будто те классные уникал у вражеского барина. Да как, блять, все на драться? Блять, Не бомби! Я не бомблю, я кричу в коммунш. А ну! Убил вражеского Кинессу, убил Инь, у его всех убил. Андраксус! Я с Ромой бойся, Ран. Да. Как ты мог, Саня? Как ты мог? Сколько одиннадцать лет, Саня, 11 лет прошли зря. Не, даже больше, 12, наверное. Ч такое? Он, он, он даже не понимает. Кому вс, а? обиделся? Флешка А. Он не обиделся, но ему обидно. Да бы. Братов, темка, пойдем со мной, Три <с1> года, Саня, три года. Я я муху уберу. Пошлите Пошли втроем, да. Я муху взял. Чтобы никому не было. Саня, Саня. Все всем раунде, все бои. Да, давай. Как услышим, как и тут, короче. Это А! Это я А. Зато За никому обидно не было. Здесь, здесь нет, тошнило вода. толстяка. Круто. Какой же он тормозной. Ооо, это была дота. Нормально. И мы едем, едем в <laughs> соседнее <laughs> село. <laughs> а я здесь пока не могу. Убейте, что уже кто-нибудь. Где дамагер это? Да-да-да. Он приходит просто и стоит. Понимаете, приходит и стоит. Почти это топ-тактика. Ой. Вот что значит тип Ультую. Ой, вовремя я ультанул, пацаны! Чисто вовремя! Никто от миража не умер, кроме Кинеса, случайно. Найди! Фак! Я выжил, лов. Блин, приходите, селят, покупку. Ультует Андроксис. Ничего не сделал мне, Вол. А, полностью так. Вы это видели? Андрокс вообще собой жесткий. Да, да, ну-ка, я хочу на его статус посмотреть. Прям как надо сыграть. Да я вообще, я херал, как я ультанул вовремя, и тут же Виктор кидает этого... Ничего Ми... на <связь> У меня 35. <связь> Ну-ка, Андрекс, Андрекс... Два убийства, О, уб... 10 смертей. Маригут. Про монитор ты где? Uh, внизу дня. Поступает спас культик. Поступает. поступает. Поступает. Куда он поступает? поступает. Сын, ты уже решил, куда будешь поступать? Да, мама, ступеньки. Короче, три через плент идут. Я один яма а один на вышку. Будем вышкой называть. На вышку. Ты будешь посмотреть. Я на вышку. Я на ступеньки. Стоп, я же и троих убил. Почему defense файл? Алло. Ясно, ясно, ясно. Нормально вообще. У них кейси издалека сидит, просто. <свит> ну, ну, ну, это ж Кэсси. Кто это написал? Это написал это? Это. Ну ты конченый. Так и напиши ему. Ахренеть! Человек узнал, как открыть чат в онлайн игре. Enter. Ладно, все нормально. Сейчас и пятеро русских тут нас скачет боже? фантазия. Бомбанула. О, все, все, все, Гертьем, быстрее! А, бегу, бегу, бегу! О, он же в наушниках нас не слышит. Я, короче, я обиделся. Что ты делаешь? Почему ты в потолке застрял? Rampage, мазафака. Минус мира. Сука. Ладно, я короче все мы теперь будем играть не на запись ты все а, это ты на записи играл? Карга. ты дурак а, за, за. Не, я даже не знаю потом для чего пускай просто полежит на запись на как я так потом может на канал Нарез... нарезочку сделаю хотя в таких моментах тупо помесились. место для мулета, место для даже не рыгали не ржали еще бы ты рыгал в моем видео все выключаю Бомб не вижу, он не делает. Не, король бомб нормальный, он фраги делает жестко. Ты ч, не смотришь за ним? Он да? вообще О. нормально раздает. И типа вообще не, типа вообще не Ладно, Да он не и не хилер вы достали уже. Да <свен> -а -а -а -а -а -а -а. <свен> опять Андроксус!